коллеги я вас всех приветствую многие желают знать до каких пор крипто будет лететь особенно биток с эфиром поэтому предлагаю разобраться сегодня давайте разберем исключительно биток потому что эфир будет по факту копий Итак, на прошлой неделе я говорил о том что в целом было бы интересно увидеть вот такое движение если биток даст коррекцию, будет очень здорово, здесь и фикс-префикс может нарисоваться, и вообще хорошая ситуация вот отсюда уходить. Кстати, эфир, между прочим, чётенько отработал от верхней границы, но не суть. В итоге коррекцию нам не дали и движемся растем поэтому предлагаю сначала переключиться на что-то глобальное и посмотреть в целом дневной график. Дневной график бита. Что происходит? Был хороший импульс, вот он изначально, он даже вот так возьмет. У нас была коррекция и у нас сейчас идет импульс номер два. Соответственно идет он четко вот сюда. Что у нас здесь? Здесь у нас флэт, здесь у нас достаточно мощная такая проторговка, откуда мы упали и, наверное, полгода не шевелились и стояли полумертвые. В конечном итоге сюда мы и возвращаемся, поэтому 29 тысяч и 30 тысяч это та область, которую преодолеть как-то быстро, около невозможно. Поэтому говорить о том, что куда-то мы улетим в стратосферу без преодоления и закрепления выше вот этих основных объемов, не стоит. Если мы говорим про разбор в целом текущей ситуации, что мы здесь видим? еще раз, дневной график, достаточно такие большие импульсные движения но в отличие вот от того же вот этого движения, когда дневные свечи были такие поступательные, каждая следующая свеча была все больше и больше и больше и в итоге стоп и набор позиций, то есть здесь у нас совершенно по-другому, здесь у нас движение истерическое и логики в нем нет то есть, что мы здесь видим? мы видим нафиг снос здесь стопов вот на этой свече, это у нас 14 марта откат, и по-хорошему можно было бы ожидать какого-то коррекционного движения. Нет. Дальше идем. Причем стечка маленькая, большая, опять какая-то коррекция. В общем, достаточно такой рваный график мы с вами наблюдаем. И в конечном итоге все видят этот график, но все хотят понимать, а где же все это остановится, где купить, где продать, чтобы бабла заработать. Если мы говорим глобально, то я бы дал бы гарантию в 80%, что мы остановимся в районе 29 800 плюс-минус 800 долларов. То есть по факту вот эта область, которая выделена у меня золотым цветом. По факту 30 тысяч плюс-минус 500 баксов. Выше сходу маловероятно, что пробьем. Да, большие объемы здесь накопили. Все, кто хотел из крупных, маркетмейкеров. Они здесь затарились, фонды инвестиционные затарились, но все равно будет здесь сопротивление. поэтому Выше 30 тысяч на текущий момент я не ожидаю. Со второй, с третьей попытки шансы пробить есть, но не раньше. Поэтому, если говорим глобально, имеет смысл смотреть, искать где-то здесь шорт в районе 30 тысяч. Стопы будут запредельные, поэтому искать шорт ну, Наверное, контрпродуктивно. Скорее, тут просто нужно взять как должное. Сюда можем прийти, зная эту информацию. Что мы можем, как отторговать. Есть ли хорошая точка входа? Но в целом она была. Была сегодня утром, когда китайцы ее протестировали. 27300. И сейчас мы вновь обновляем ХАИ. Коррекций нужных, но, наверное, не даем. Если говорить про точку входа, вот прям хорошую, качественную, ближайший находится 24960. Это тот, та область, где у нас появился покупатель, причем хороший покупатель, и движение именно на покупателя, вот оно пошло. Шло-шло-шло, пролетело 12% и начало корректироваться. Именно здесь у нас появился покупатель, это мы видим и по дельте, видим по трейдам верхняя граница вот этого флета диапазона, именно здесь произошел снос, плюс у нас здесь был подс, который благополучно преодолели. да, То есть, если он до этого скашивал цену как газонокосилку, то сейчас его самого скосили. Но без коррекции. Говорить о том, что можно ожидать, но в теории ожидать можно. В теории можно ожидать всего что угодно, но будет ли это коррекция, это уже вопрос другой. Поэтому Хотелось бы, но не факт, что будет. В целом, вот так можно сделать, ну а дальше как повезет. Пойдет 24, да даже 25 тысяч. Будем заходить, не пойдет, но значит не пойдет. Гипотетически, здесь может что-то в моменте, конечно, шортово нарисоваться, но, к сожалению, не порадует точки входа в шорт. Нет, можно попробовать было бы что-нибудь найти на истории. Опять же, на истории у нас ближайшее это... 28 865. Стоит оттуда заходить? Тоже не стоит. Поэтому, по факту, сегодня мысли следующие. Спекулятивно найти что-то можно. И в лонг и в шорт. Поэтому будем торговать с вами в моменте. Говорить о том, что стоит заходить от 30 тысяч. Сейчас я покажу, где они у нас. Ну, наверное. Осталось на самом деле немного всего 6%. С очень высокой вероятностью мы сюда добьем и вот здесь уже вот эта область отсюда уже будем искать что-то шартовое но не раньше про лонги точка входа была больше ее на текущий момент нет можно ну офигеть как натянуть сауна глобус попробовать отторговать 28 200 ну такое себе Важно понимать, что весь этот рост по большей части идет на истерии вокруг реальной, ну как реальной, еврейской банковской экономики. Как только плюс-минус подуспокоится, экономику в очередной раз зальют долларами, свеженапечатанными, потому что по факту уже очередное количество смягчения включили. Уже, наверное, в пятую смену он, в станочек бедный, работает. И как результат... Банки, естественно, спасут. Эффект домино какой-то проявился. Может быть, будут перераспределены определенные блага между правильными, нужными людьми, но не более того. Ну и как обычно, экономика благополучно преодолела очередный кризис, она мощная, не то что у других. Как только начнут пиарить вот эту информацию. Возможно, мы на этой информации и увидим коррекцию. Сейчас же многие инвесторы подались в панике и соответственно активы свои, условно говоря, из бумаг, переложили в крипту, по их мнению, более надежно. Но в целом не, не прогадали своими действиями хорошо, так поспособствовали. Но важно понимать, что вот эти ребята, которые накапливали объемы, им же бабки надо поднимать. Поэтому я не удивлюсь, что определенное способствование с их стороны тоже было. В целом уже в хорошем плюсе. Как говорится, можно переводить без убыток. Итог. Ждем 30 тысяч. Примерно вот здесь. Добьет сегодня-завтра. Уже можно будет смотреть в шорт. Но локально и агрессивно. Даст плюс-минус нормальную коррекцию. Очень бы хотелось к 25. То есть вот такое вот что-нибудь. Что-нибудь вот такое бы дало, было бы очень чудесно. Тогда уже можно было бы говорить о каком-то попытке преодоления и попытке порасти к 33 тысячам. Потому что здесь у нас вот этот хай, нужно сносить стопы на 32 500 и выше. В целом вполне. Но без коррекции, но, ну, наверное, не хотелось бы. Поэтому классика FIBA, ну здесь слишком амбициозная пока цель, но хотя бы 33 вполне может быть. Как результат, не суетимся, ждем идеальный one good trade и все будет хорошо. Всем профита, успехов и пока.